Итак, я сделал наконец интро. Приятного просмотра. Блин, что происходит? Это что такое? Э? Пошел отсюда. Оно мне Там какие-то звуки. Погоди. Оооо, Ну чё, За мной. По вам все. Ах. Наверное, еще доберусь. Получается, твари! Блин, точно это ж дождь. Чёрт! Мой план провалился. Тогда есть другой путь. Бежать! птать! Так, пошли все в жопу. Я думал вы хорошие ветели, оказывается, нет. Куда черт возьми мне бежать? Неужели? Нет. Даже во Вьетнаме было лучше, там хотя бы можно было под землю спрятаться, а здесь полны еще и жупы. Я не хочу бесконечные пустыни. Ну, Но... ай, юпс, мадам, блин, стрёмный уже становится. Буду поаккуратней. Так, я нашелся мечка, местечко под Песчаный горой. И я не знаю, что мне делать. Ну, я не строитель. Но давай я лучше за муру. И факел возьму. Оп. О -о -о. Я на грани смерти. О -о -о. Даже его есть невыгодно. Жарыща. Ну ничего, привыкну. А. Погоди, мне не мерещится? Нет. И река не мерещится. Деревня? Я доплыву. А я все равно доплыву. Ёптомонатка. Ну, рады гречки, я готов и не на такое. Бывало и похуже. Так, вот ты сейчас не имеешь никакого права меня тут остановить. Это моё. О, Знаете что? Меня это не очень радует. Ну-ка, быстро заменить вы ее? Также, мне очень хочется, чтобы вы поставили за меня лайк. И как следует подписывались на канал и поставили колокольчик. Спасибо, если вы это сделаете. Мне, поверьте, очень будет приятно. И тогда будет пятая часть. Моя любимая морковка. Господи помилуй. Э, схренали ли тебе это надо? Это вообще-то моё. Ты растил? Нет. Я растил. Зачем тебе они вообще? Ты чувств с голоду помираешь? Да блин, короче... Я уб... Там такое случилось в деревне 15-7. Там... Там настигла вспышка вируса, которая... Должен был я рассказать им. Но... Я им в итоге рассказал, а они сказали, "Вот ты дочек. Вот. Ну и думаю, ты мне тоже не поверишь. Верно ведь? Не, хоть я и сажаю там свеклу, картошечку, но я все равно понимаю, что там у тебя происходит. И я боюсь представить, что ты там пережил. Ну слушай, а... Ну раз такое дело, давайте тогда возведешь стены вокруг нашей деревни, а... Ты серьезно? Ты вот предлагаешь мне возвести вокруг деревни стену? Конечно! Не, конечно, я видел издалека, какая она маленькая. Но ты сам понимаешь, сколько войдет это средство. Ладно, я все-таки сделаю для вас. Но при одном условии. Ты мне сваришь гречку, мистраль по-купечески. Ты меня понял? О, та самая дорогая гречка. Ну ладно, ладно, сварьера ты тебя. Благо у меня еще осталось запасы. Чтобы завтра она была. Ой, надо бы мне жилье снять. Да как бы поскорее бы. Это что такое? Какой-то интересный здесь объект. Вот это уже интересное здание. Давайте-ка мы продолжим за следующей серии. А? Давайте всем удачи и всем пока.